Приветствую дорогие друзья, дорогие партнеры Был от Максиев на связи Проект King Profit И на балансе у меня 734,5$ Что же случилось? Давайте зайдем в белые фигуры В короля И у меня сегодня Together Club Перешел из королевы в короля Соответственно, здесь я получил 300 долларов. И вылетели клоны на все предыдущие уровни. В королеву, в ладью, в слона, в коня, в пешку. И давайте посмотрим общую ленту выплат. И вот смотрите, время 2.08, да? Когда все это дело запустилось и какая цепочка сработала. Партнер получил выплату, я получил, я получил, я получил, я получил. Сам партнер вот этот получил, Тугазый Клуб. Я получил, Елена Савченко получила. Alex53 получил, я получил, я получил. Света 47 получил, это по-моему команда Алексея Павлова. И VipSale получил. Таким образом, вот эта цепочка привела к разного рода выплатам. Итак, что хотелось бы сказать, дорогие друзья. У нас в King Profit сейчас работают два маркетинга. Это белые фигуры и черные фигуры. Вот эта выплата пришла с белых фигур. Черные фигуры, черные фигуры по мнению большинства моих лидеров, и не только лидеров, это наиболее оптимальный, наиболее денежный маркетинг, в котором стоит быть. Многие лидеры говорят о том, что среди всех проектов, среди всех маркетингов, маркетинг черных фигур в проекте King Profit – это один из самых лучших маркетингов. Не буду говорить, что самый лучший. Мы не знаем все проекты, мы не знаем все маркетинги. Но из тех, что мы знаем, это, можно сказать, лучший маркетинг. Почему? Потому что здесь идут переливы в белые фигуры. Идут переливы в черные фигуры. То есть можно открыть маркетинг черных фигур и детально все это дело рассмотреть. Начинается все с 5 долларов. Далее у нас спешки в коня 20 долларов. Потом 60 у нас идет. Ладья. Потом слон соответственно 150. Потом королева 350. И за 1000 у нас идет уже король. Что касательно черных фигур, я сейчас пока нахожусь в ладье. В ладье. Что касательно белых фигур, я давно уже нахожусь в короле. Поэтому, дорогие друзья, такая вам рекомендация. Если вы хотите зарабатывать, не упускайте возможность зайти в данные маркетинги. В белые фигуры, в черные фигуры. Здесь многие мои партнеры уже заработали хорошие деньги. Даже те, кто приходили на пассив. Те, кто приходили и в белые фигуры, и в черные фигуры. И самое главное, в самое ближайшее время у нас... Profit будет внедряться новый продукт. Программа, которая позволит зарабатывать, продвигать этот проект, другие проекты и на основе этого сюда будут идти топовые сетевики. Да и не только сетевики, все люди, которым нужна реклама в интернете, которым нужна данная программа. И часть этих людей, понятное дело, будет оседать в рамках вот этих двух маркетингов. Потому что маркетинги позволяют неплохо зарабатывать, тем более здесь есть Продукты это рекламная лента, это баннеры, которыми я тоже пользуюсь очень активно. Поэтому какая-то часть из тех людей, которые будут приходить за продуктами, будут оседать в данных маркетингах у меня в структуре, возможно, у вас в структуре, возможно, в структуре тех лидеров, которые находятся выше. И все это будет хорошо сказываться на черных фигурах, и это будет хорошо сказываться на белых фигурах. Поэтому обратите на это внимание. Поэтому те люди, которые понимают, что здесь... Будет много людей, понятное дело не сразу, понятное дело нужно будет время. Те люди, которые это понимают, они стараются уже купить более высокие позиции. Если они находятся в пешке, они стараются купить коня, слона, ладью и так далее. Если они находятся в ладье, то купить королеву, короля. И тем самым, тем самым, даже будущие пассивным участникам хотя бы словить переливы. Потому что переливы дают деньги, переливы дают другие переливы, здесь все взаимосвязано. Поэтому легко можно открыть маркетинг белых фигур, посмотреть, что именно зарабатывается, с какого стола. Тем более у нас много было записано видео на эту тему, я сам записывал. И можно легко открыть, посмотреть маркетинг черных фигур, где все у нас ясно написано. Да? Здесь получаем 10 долларов, один клон в белые уходит, один клон в черный уходит. То есть здесь сразу два маркетинга у нас прокачиваются. Здесь тоже один клон в белые за 20, опять же, долларов здесь, да? Один клон в черные. Здесь уже за 60 долларов один клон в белые, один клон в черные. То есть, по мере того, как у нас будут прокачиваться аккаунты в черных фигурах, у нас в белые фигуры и в черные фигуры будут улетать клоны уже за большую стоимость. Вот это уже клоны в ладью, как вы понимаете, да? Это клоны уже в слона, ну и так далее и так далее. Поэтому обратите внимание на данный проект, на данные два маркетинга, и успевайте занять места, если вы до этого здесь вообще никак не участвовали. Это раз. Во-вторых, если вы участвуете, но как-то на время потеряли из поля зрения данный проект, вернитесь к данному проекту, посмотрите, разберитесь, потому что время, возможности упущенные, вы обратно не вернете. И те партнеры, которые сейчас стараются всеми силами и средствами, усилиями вниманием закрепиться в данном проекте, укрепиться на каких-то более высоких позициях, на более высоких столах фигурах, они в скором времени очень хорошо будут вознаграждаться. Тем более, если вы сюда приходите не только на пассив, но и на активную работу. На этом все, дорогие друзья. Опять же, в панели управления можете зайти и посмотреть последние выплаты за несколько дней. Здесь... Все логины, все выплаты, все даты уже проставляются. Поэтому ссылки будут в описании для регистрации в данном проекте. Мои контакты вы знаете. Если конкретно для активации в белых фигурах вам нужны инструкции. Если для активации в черных фигурах вам нужны инструкции. Пишите. Поможем, чем сможем. На этом все. Спасибо за внимание. С вами был Влад Максеев. Хорошего дня. Пока.